Медицинский центр «Класс Клиник». Наша задача – повысить качество жизни пациента. Во время визита к проктологу «Класс Клиник» вы получите целый комплекс услуг. Физикальное обследование пациента. Аноскопия. Ректороманоскопия. Пальцевое обследование прямой кишки. Консультация врача. Такой подход сэкономит вам более одной тысячи рублей и ваше драгоценное время. Экономия плюс здоровье. Формула Класс Клиник. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.